Итак, когда мы полностью готовы к торгам, нам нужно проверить наши объекты, то, что мы покупаем на обременение. Как это сделать? Самый простой способ это обратиться к организаторам торгов. Но сейчас я хочу вам сказать, какие типы обременений бывают. Логика следующая. Мы всегда проверяем, если машина, что мы делаем в обычной жизни, когда покупаем автомобиль. То есть, смотрим, сколько хозяев, ВИН-номера и так далее. То есть, берем специалиста с собой на осмотр. Опять же, выезжаем на осмотр. Здесь важен момент, что обременения бывают разные. Например, когда мы покупаем квартиру, какая может быть ситуация? Вы нашли какую-то очень дешевую квартиру, оказалось, что по факту вы покупаете себе ипотеку. Вот. Второй вариант. Вы нашли дешевую квартиру, а оказывается, там прописаны маленькие дети. То есть это применение, которое ну, очень тяжело снимается, скажем так. Третий вариант. Ну, допустим, вы купили дом. Дом у вас будет в собственности, но земля, на которой построен дом, в собственности у другого владельца. То есть он, по сути, может прийти и сказать, слушай, это моя земля, у тебя на ней стоит твой дом, ты можешь мне за него или платить, или сноси его. То есть вот такие варианты бывают, поэтому нужно это все проверять. И самый простой способ начать эту проверку, это, наверное, запросить документы у организатора торгов, у конкурсного управляющего. Как это сделать более подробно, я расскажу в последующих видео, но самое важное, что контакты организаторов торгов можно найти в объявлениях о торгах. Можете сегодня посмотреть какое-то объявление, найти контакты, почты, e-mail, организатора, помощника. И с этими контактами впоследствии в будущих видео мы будем работать как раз по этим обременениям. А сейчас, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте переходить к следующему видео.